Почему отсутствие уюта в семье блокирует накопление денег от бизнеса? Я хочу еще раз вам сказать, если в семье есть уют, если есть чистота, теплота, поддержка, радость, обнимание, целование, взаимная поддержка, вкусная еда, я не знаю, радость какая-то, которая формируется, или которые там друг друга не воспитывают, а держатся за ручки, тогда эти деньги будут накапливаться. Если дом это место, где проводятся, как они, бычьи бега, кориды постоянно, и вместо один из людей является тореодором, а второй разъяренным быком, то тогда о деньгах в бизнесе можно забыть. Тогда есть смысл расходиться.